Всем привет! В эфире Универньюз. В студии я, Лилия Баталова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля. Студенты Казанского федерального университета посетили спортивно-оздоровительное мероприятие поезд здоровья 2020. Синоптики предупредили о сильном шторме в Татарстане. День рождения поэта героя Мусы Джалиля. Казанский федеральный университет почтил память татарского поэта. Об этом наш следующий сюжет. 15 февраля отмечается 114 лет со дня рождения советского татарского поэта и журналиста, героя Советского Союза Мусы Джалиля. Имя его широко известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику героя в ректорском садике на Аллее Славы. Почтить память поэта также пришли проректоры Казанского университета, сотрудники и студенты. Бюст поэта был установлен в ректорском садике в 2016 году. Извояние не случайно появилось именно здесь, рядом с именами студентов и сотрудников университета, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Дело в том, что Мусаджалиль учился в тюркско татарском рабочем факультете педагогического института, вошедшего в структуру Казанского университета. Возложение цветов, добрая традиция Казанского федерального университета – дань глубочайшего уважения татарскому поэту, военному корреспонденту, герою Советского Союза Мусаджалилю. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась встреча работников образования, представителей муниципальных властей и бизнеса. Подробности смотрите в следующем сюжете. В Елабушском институте КФУ состоялась встреча работников образования, представителей муниципальных властей и бизнеса. Участники собрания обсудили стратегические планы развития системы образования в Елабушском районе и попытались разобрать идеи налаживания связи между образовательными учреждениями, потенциальными работодателями и непосредственно самими участниками учебного процесса. Участники стратегической сессии, поделившись на команды, разрабатывали проекты, направленные на развитие образовательной инфраструктуры на территории Елабужского района. Специалисты из разных областей рассказывали свои идеи по обеспечению целостности образовательного процесса и его соответствия современным запросам общества, а также как усовершенствовать профориентационную деятельность и обеспечить поддержку талантливой молодежи. Мы понимаем, что муниципалитет очень большой, есть большое количество различных образовательных организаций. Сегодня мы слышали основные цифры, действительно впечатляют. А есть... У различного профиля есть различные школы и детские сады. И, безусловно, одна из основных задач – это координация их работы. То есть это совместное сетевое взаимодействие. Мы сегодня говорили о том, что несколько меняется в настоящее время парадигма образования. Ученик становится в центре, а школа теряет свой монополизм. Стратегическая сессия стала первым этапом планирования нового образовательного пространства в Елабге. По ее итогам будут отобраны наиболее интересные проекты для возможной реализации при поддержке муниципальных властей. Ильвира Зорина, Айдар Нурмеев, Универньюс. 15 и 16 февраля студенты Казанского федерального университета посетили спортивно-оздоровительное мероприятие «Поезд здоровья-2020». Наш корреспондент побывал там и узнал, какие занятия на свежем воздухе нашли для себя студенты. Подробности в сюжете «Льва Диденко. Прекрасное ощущение! Прекрасно! Супер! Мороз, солнце, свежий воздух и активные виды спорта. 15 и 16 февраля студенты Казанского федерального университета посетили спортивный комплекс «Маяк» в Зеленодольском районе. Посещение прошло в рамках спортивно-оздоровительного мероприятия «Поезд здоровья-2020». Организатором мероприятия является Департамент по молодежной политике совместно с со студенческим спортивным клубом КФУ «Казанские юлбарсы». Ну, при поддержке других структур университета. В эти выходные на площадке спорткомплекса собрались учащиеся из институтов психологии и образования, экологии и природопользования, экономики и финансов, а также из высшей школы информационных технологий. Студенты испытали свои силы на горнолыжной дорожке, катались на снегоходах, а также на ватрушках с горки. Было весело. Снег в лицо. Самое главное снег в лицо. Дыб в лицо. Холодно. Это самое. Я и быстро. И и быстро очень. Очень здорово провести выходные в таком месте, кататься на лыжах, перешать свежим воздухом и кататься на макушках. Ну, Непривычно, потому что я как бы, первый раз, и, наверное, первый раз кататься по лесу не очень хорошая идея, но было прикольно. По словам организаторов, такой ежегодный выезд на свежий воздух способствует физическому развитию студентов, пропаганде здорового образа жизни, а также развитию корпоративного духа. Еще это помогает найти новых друзей из других институтов. В планах дирекции проводить такие мероприятия как можно чаще. Ну, мы хотим также продолжать вывозить наших студентов. Возможно, планируем увеличить количество, потому что университет растет и надо привлекать как можно большее количество студентов к здоровому образу жизни разных курсов, как и магистранты, и аспиранты, и, ну и сотрудники, и первокурсники, конечно же. Многие студенты в первый раз в своей жизни встали на лыжи и прокатились на снегоходах. У всех отличное настроение, море положительных эмоций и желание чаще посещать подобные мероприятия. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В инжиниринговом центре КФУ открылся стенд колоночной команды Гепат Рейсинг. Это событие для университета не случайно. А почему мы расскажем прямо сейчас? 14 февраля в набережной Челнинском институте КФУ состоялось торжественное открытие стендо-гоночной команды «Гепард Рейсинг». Команда является победителем Кубка России по ралли 2018 года. В ее состав входят выпускники «Альма-Матер», пилот руководитель команды Игорь Чагин, штурман-технический специалист Иван Безденежных, механик спортивной техники Александр Кондаков. На счету «Гепард Рейсинг» участие в 16 гонках, 11 из которых – подиумы. Победа не достигается, не происходит просто так, из ничего. Это всегда... Большой труд, подготовка кадров, невозможно сразу сесть на гоночный КАМАЗ и завоевать первое место. Мне очень приятно, я повторяюсь, что наши студенты, на это база команды КАМАЗ-мастер. И таким образом наша вот молодая команда, команде всего, департамента всего лишь три года, пример прекрасный для, наших, для нашей молодежи. Руководитель и пилот команды Игорь Чагин рассказал присутствующим о географии маршрутов соревнований, процессе подготовки команды к предстоящим испытаниям и о модернизации автомобиля под различные виды гонок и типы трасс, которые помогают добиваться больших побед. Безусловно, все наши достижения в автоспорте и наш темп движения в этом – это заслуга коллектива. Коллектива нашего молодого, который хочет бороться, который желает как можно больше знать, воспитывать себя как букка, все знания и очень мудрого, опытного коллектива, взрослого «КамАЗ-мастер», который сопутствует нам в этом. Они дают нам знания. Это институт, который дает нам теоретические, очень много теоретических знаний. Мы все это используем, собираем в себе. Очень много тренируемся. Почетным гостем мероприятия стал заслуженный мастер спорта России, пилот команды КамАЗ «Мастер», победитель ралли-рейда «Дакар-2020» в зачете грузовиков Андрей Каргинов. В конце встречи все желающие получили его автограф. Камиль Гемазденов, Универньюз. Синоптики предупредили о сильном шторме до 25 метров в секунду и ухудшении видимости в Татарстане. Все подробности в следующем сюжете.